Недавно я столкнулась с очень интересной ситуацией. Человек на мой вопрос пытался быть вежливым, пытался быть хорошим и говорил, что ему некогда, что очень жаль. Вот примерно так он и говорил. И тут я сказала, вам интересно или нет? Человек задумался и сказал ⁇ нет ⁇ И после этих слов вдруг у человека возникла радость и очень позитивные ощущения. Давайте разберем, что это было. Итак, сначала человек был в его понимании хорошим. Причем хорошим для меня. Он хотел мне сделать добро. И поэтому он давал так называемые социально желаемые ответы. Причем, заметьте, эти социально желаемые ответы он придумал сам. То есть это он придумал, что «мне так нужно», «мне так хочется». Ну и далее по тексту. А потом, когда человек сказал правду, то есть он был честным. И честность – это проявление себя. Он был честный для себя. Это он про себя говорил, что ему данная тема неинтересна. И когда он сказал правду, то раздался вздох облегчения, потому что вранье это всегда лежит грузом. Не зря говорят, что это тяжело врать. А когда человек был честен, он проявился, он был самим собой. Вот это пресловутое быть самим собой. И в этот момент у него возникла эмоция радости. Вы все еще готовы быть хорошим для других? А, никто не говорит, что не надо быть вежливым. Но когда эта вежливость идет в разрез самим собой, мы можем быть вежливыми. Вы знаете, мне эта тема не интересна, но я рада, что вы мне позвонили. Возможно, здесь тоже будет чуть-чуть вранья, но самая главная первая часть мне, я. И, как и есть в одном видео, разговор из «я», разговор о себе. На самом деле никто нас не заставляет быть какими-то химерами. Мы и сами придумали, что социум с нас требует каких-то идеальных людей. При этом зная, что таких не бывает. Очень интересный раздрайв у нас в голове. Итак, хотите радость? Будьте честными честными с миром, честными с самим собой. И эта честность дает энергию, энергию для жизни, радость для жизни. Вот когда мы съедаем то, что мы хотим, мое пресловутое мороженое, у нас возникает энергия и радость. А когда мы едим полезный какой-то овощ, который вызывает у нас неположительные эмоции. Большой вопрос, насколько мы наполняемся энергией и насколько нам это нужно и радостно. Попробуйте быть честными с собой. Тут есть несколько видео по этому поводу. В данном случае конкретный пример, как просто быть честным и как радостно это для вашей жизни.